Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим шампиньоны по-индийски. Для этого нам понадобятся шампиньоны, масло растительное, чеснок, гороховая мука, перец черный, куркума, кориандр, сок лимона и соль. Если нет гороховой муки, можно заменить пшеничной, но лучше сделать гороховую. Промыть горох, просушить и измельчить в кофемолке. Далее промываем грибы. Добавляем масло, обжариваем чеснок. Чеснок немножко обжарили. Добавляем шампиньоны и жарим 5 минут. Добавляем наши специи и обжариваем еще пару минуток. Хорошо перемешиваем все. Далее добавляем наш сок лимона и нашу муку. Все хорошо перемешиваем. Наше блюдо готово. Вот у нас такие грибочки получились. Приятного аппетита!